привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет материал посвященный всем известной вам лодке купидитас вы все знаете что илья и аня лодку продали и мы будем брать интервью у димы у нового владельца лодки он вам расскажет о себе и о своем жизненном пути и о своих планах на будущее а сейчас давайте сделаем небольшой флешбэк назад, и я вам расскажу немного о предыстории, как все начиналось и как происходил переход через Карибское море с Мартиник. Погнали! Алло, да, привет. Ну смотри, здесь в Панаме двухнедельный карантин, но ну я тебе уже говорил, но Панама открыта. А, можно прийти сюда, конечно. Ну давай сделаем так, давай я тебе дам сейчас э, телефон Брайна, он управляющий Мариной, ты там про место, про все договорись. Ну отлично, тебе ж сколько идти там, 1200 миль. А погоду смотрел нормальная? Ну все, давай, договорились, тогда дальше уже спишемся в мессенджере, а собирайся, да приваливай. Все, давай, ждем. Ну что, Дима из Купидидаса уже на подходе. Купидидас, Купидидас, да, Сергей на связи, прием Привет, слушай, скажи, договориться с Мариной, я же так понимаю, все равно ты на пару дней станешь там дух перевести Да, останусь спасибо, если ты говоришься, прием Да, хорошо, я сейчас сделаю я подойду к э, Марине договорюсь, тебе сколько там, часик остался меньше? И часик остался, слушай, я их пытался вызвать на всех каналах 72, 73 74, там не, не отвечают они Я сейчас подойду прямо в офис, они уже работают и все да? Большое. До встречи, конец связи. Давай, один-один, Овер. Один, ну, что, я сейчас схожу в Марину и договорюсь. Я думаю, что где-то рядышком с нами поставят. Я обо всем договорился, они тебя ждут. Как подходишь ближе, либо мне, либо 74 канал, я их там взбодрил, они его будут слушать. Over. Спасибо, все, иду, меня осталось 4,5 миля. А, ну часик, короче, давай, добраться тебе хорошо. Сейчас немножко поддувает, Диме сказали становиться вдоль. Правым бортом я ему уже сказал, чтобы он фендеры повесил низко. Дима, Дима, Дима, ты меня слышишь? Прием. Смотри, вот ты сейчас видишь, здесь куча лодок стоит, вот иди э, где-то в середину этой каши, а потом тебе нужно будет пройти так, чтобы ты портсайдом шел э, к э, всей вот этой вот куче лодок, но близко-близко к лодкам. Прием. И потом, когда до конца дойдешь, сразу поворачивай налево на 90 и иди вдоль буев, вдоль лодок, которые стоят вдоль понтона, я тебе тут махать буду. Хорошо, понял. На тебе дождь на подходе. <гадость> Ненавижу это. Нормально, здесь можешь поворачивать налево спокойно. Там Дарифа далеко еще. Диму сейчас поставят в другое место рядышком с нами. То есть вот это место, где он должен был стоять, его переставят на такой же понтон, как у нас. Вот где я стою, вот тебе сюда надо будет проехать и бросить мне задний, и я тебя разверну просто руками. Давай, давай. Ты собой приготовил. Зад не работает. Ну отлично. Смотри, у него через нос он идет, видишь? Накинут Скажи, когда? How long did you spend in trip? How Ну что, привет. Привет, привет. Добро пожаловать в Панаму. Дима, как тебе переход? Ой, отличный переход. Сложно было? Нет, вообще с погодой повезло, погода отличная, вот, просто кайф, идешь, закаты, нас Это ты в одно лицо сколько прошел? 1200. За сколько дней? 9 дней ровно, ну вот чуть-чуть там, 9 небольшой. Да не, на самом деле было это. Да не, можно, можно. Нормально ходить, если нормальная погода, нормальные условия. А если что-то пошло не так, конечно, в одно лицо тяжеловато было. Ну, причем этот, ничего не ломалось. У меня единственный только этот ролик Гикашкота Это даже не считается. за поломки не считается. Хорошо у меня запасное было, я его раз сразу поменял. Срезал. Не, я не стал резать. На самом деле, он так закусил, что я думал, придется резать все-таки этот Гикашкот, потому что он прям... Никакого не вытащили. Нибудь... Болгаркой ролик. Не, ну а болгаркой? <смех> У меня с не было а болгаркой. Я <смех> не понял, он не перебывал. Кажется, что у тебя с парусом случилось? С парусом? Да, там немножко отремонтировать надо было эти... А, ты его уже отнес, да? Да. Вот там нагался у угле вот это порвалось. А, понял, просто новая, он ее вшил, да, или нет? Это что он за... делал? Нет, это старая, там на А, ну это верх, это вверх. Все, все, все, я понял. Да, да. А да. там новенькую да. поставил, да. Все, понял. Там буквально 20 минут работы. И все. Ну нормально. Ну что, давай вот тебе туда запихнем. Да. Хочешь пиццу заказать? Да, хочу. Сейчас посмотрим, если она приехала или нет. Вот так. Давай, давай, на здоровье. Ну что, посмотрим, приехала пицца или нет. увидите машину вот она значит пора идти за пиццей машина с пиццей здесь надо идти заказывать ну что готов к пицце погнали что вот мы уже подошли к машине с пиццей ла не не не Итак, курица, хамон, паперони, хинду. Это вот премиум есть. Есть премиум, есть классик, есть especial. Галан. Гава... Гавана... Пицца. Пицца. пицца. Доставка пицца. Четыре мяса. Кватру карны. Четыре мяса. Ну. Ничего там нет. Ну, в следующий раз ходи, сама возьми. Чем ты недовольная? А Колбасой. Mm. Кепчук. Mm -hmm. эту штуку ход соус с манго. Очень острый, прямо огонь ядреный. Yeah, а этот? Это же табаска. Mm. Вот О, как... mm. oh. <связь> это вообще было случайно. На самом деле, у меня друзья моей жены, бывшей, вот, собирались учиться на шкипера. Вот, и у них в группе не хватало человека одного. И они что-то позвали, говорят, не хочешь, типа, вот с нами, там, ну, через нее, там, она узнала, что я всякими увлекаюсь, там, спортом, типа, там, сноуборда, там, и так далее, в общем. И это, как какого, позвали меня в группу на обучение. Вот, я сразу, как бы, приехал, в Грецию мы туда ездили, получил лицензию шкипера, и вот, как бы, на самом деле, первый раз был на яхте, как бы, первый вообще раз сейвил. Ну, я в двенадцатом году, вот, начал. То есть с -го года, считаю, уже там 9 лет ну, да, практически. Да. Какие у тебя сейчас права? У меня сейчас йод мастер, IYT. Вот, я недавно буквально обгрейдил вот, свой боболч-кипер. Ну, как бы в... Я в Зеландии жил большую часть времени, там вообще права не нужны никакие. Вот, а был в России, думаю, ну, надо заняться, как бы обновить все права сделать там более продвинутую лицензию получил я Ну в основном да, вот последний. я с 13, в тринадцатом году получается, сюда переехал и жил там без безвылазно несколько лет. Вот последние только там пару лет у меня был проект в России, я часть времени проводил в России. В основном это solution architecture, то есть архитектор, я делаю различные решения, там для крупных, для мелких компаний. Вот. каким вот как почему вот этот купидидос состоит здесь? Это все ковид, на самом деле, <смех> виноват. А, я приехал во Францию на два дня буквально, там, выходные. Вот как раз перед ковидом все это случилось. И когда я туда приехал, на следующий день закрыли все границы и все отменили. Общем, я там застрял и сидел во Франции там месяц, два, там, вот. А потом у меня родилась идея, там, а почему бы не купить лодку, там, я продал там машину удаленно, там еще что-то. Думаю, куплю лодку и до ней доплыву до Новой Зеландии. Вот. Такая, придалась идея, сначала такая, знаешь, призрачная, потом она такая все явнее и явнее становилась. Я начал искать лодку потихоньку во Франции. Но во Франции там ничего подходящего не было, там цены были заоблачные, качество было очень плохое, мне ничего не понравилось. Вот. и потом я увидел это объявление, вот следил давно за их каналом, и знал эту лодку, вот. увидел это объявление, что я продает лодку. Написал ему, буквально этот, он мне сказал все условия. Буквально через час я ему ответил, говорю: да, окей, давай. Сейчас посмотрю, если есть билет, я прилечу и возьму лодку. А я был во Франции, они были на маркиник, то есть можно было добраться. Там на самом деле были с перелетом сложности. И я об этом пост делал у себя там этот. И на самом деле не знал до конца, смогу ли я долететь или не смогу, потому что информация везде была противоречивая. Air France мне сказала, что да, конечно, летите, покупайте билет. На сайте правительства Франции и Мартиник было написано, что нет, вы не можете путешествовать, только если там по определенным причинам важным. В итоге я сделал с моряком, который спасает лодку от урагана и как бы там. Ну, это важная причина, на самом деле. Ну да, да. Для мартеник мы тоже себе подумали, что эта причина важная. И в общем-то сделали там крылисты, назначили меня шкипером, положили документы под лодку, там, все собственности, регистрации. И, в общем-то, все это у меня долго проверяли при посадке на самолет, и в итоге пустили. Да, знаешь, на самом деле я искал совсем другую лодку. Я искал вообще 45 футов в биниту 473-ю. Вот. Это клипер? Ну, да, клипер, вот эти, вот. Мне они нравятся очень. Вот, ну, максимум я искал 423 то есть вот 42 фута для меня был предел такой, по минимуму, размера. А, но потом вот увидел эту лодку, подумал, почему бы нет, на самом деле. А, прилетел, а, практически там вот, ну, не глядя, там вот прилетел, там мы все это оформили. И дальше я начал к немножко приживаться. Вот. И чем дольше я, больше я приживался, вот я сейчас переход еще сделал а, в 1200 миль соло. Вот. Чем больше я владею лодкой, тем больше она мне все нравится, на самом деле. Потому что я удивлен и ходовыми характеристиками, и внутри она мне тоже абсолютно нравится, комфорт. Получил больше, чем я ожидал вот, от этой лодки. Потому что я думал, что она очень медленная, С таким, такой небольшой ватерлинией. Вот, я думал, что я буду там тащиться там, 4 там, узла, там, 4,5 половиной средняя скорость. Вот, на переходе в 1200 миль у меня была 5,5 узлов, вообще средняя скорость, учитывая там встречные течения и так далее. Ну и до десятки я там разгонял ее стабильно. Нормально ходит водка. Okay. А, ну да, я вообще водные виды спорта очень люблю. А, а, вот, я начал а, с Вейка а, в Москве. Вот, потом, когда жил в Новой Зеландии, очень увлекался серфингом. А вообще еще до этого, там с 18 лет я занимался дайвингом вообще очень люблю воду с детства такая у меня страсть стихия моя сейчас один да то есть у меня были отношения до ковида ковид все разрушил поэтому девушки делайте вывод скажи ты идешь дальше куда в зеландию или у тебя какие-то другие планы да дойти до зеландии это план на самом деле дойти, побыть там какое-то время, определиться вообще с дальнейшими, что дальше делать. Вот. Ну, на самом деле, по дороге, конечно, такой маршрут интересный, хочется посмотреть там Полинезию. Вообще, я очень давно хотел в Полинезии поселить несколько лет буквально, вот, знаешь, досконально ее изучить, там, на островки на все эти удаленные там по заплывать, на Атолы. Вот. И не знаю, сейчас дойду до Полинезии, посмотрим. Что там будет с планами, может они поменяются, от а в отложатся. У меня есть и я начал вести Телеграм-канал, вот, есть инстаграм-аккаунт, вот два основных, две основных соцсети, которые сейчас пытаюсь вести по сейлингу. Вот. Ну что, друзья? Вот очередной выпуск подошел к концу. Я рад был познакомиться с Димой и сделать интервью и рассказать вам о новом владельце известной лодки. Ну что, Дима, я тебя поздравляю. Давай, да. Спасибо. У меня к вам есть большая просьба. Пожалуйста, не пишите в комментах ни мне, ни Диме о том, что случилось с Ильей и Аней. Если вы хотите узнать о судьбе, пожалуйста, задавайте вопросы напрямую, потому что ни я, ни Дима, мы, к сожалению, не знаем всех деталей происходящего. Мы знаем исключительно фактаж о продаже лодки. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте, пожалуйста, заходить на социальные сети Дмитрия и... Если вы хотите дальше знать о судьбе лодки и о том, что делает Дима, пожалуйста, подписка, лайк и, собственно, все. Пока! Пока!